<музыка> Всем привет, ребята! Меня зовут Ваня, вы на моем канале. Сегодня я вам расскажу и покажу новую обнову в Rebirth Champions X. Сегодня вышла новая обнова, сейчас мы можем даже посмотреть вот так вот. Новый апдейт Event World, то есть новая ивентовская локация три новых яйца, 20 новых, 20 новых питомцев. Special Titles. Это вот тут, вот в профиле, вот Titles. И тут вот новые эти титулы. Ну, вот, Rebirth Title. Вот, вот этот вот Rebirth Title. Это вот новый титул, да, как раз. М -м, потом смотрим, чем. Лидерборд Rebirth. Ну, новые лидерборд награды. Hatching Galaxy Pets. Вы можете выбить Galaxy Pets на новой локации. Автокрафт, Game Pass, то есть Game Pass вы можете купить, да, и, и еще какой-то вот тут ракетка, да, стоит, она колдаун, море апгрейд, то есть побольше апгрейдов, новый, новый, один новый код, исправные ошибки плюс более, давайте мы зайдем вот, я, кстати, вам сразу расскажу про эту штуку, вот 6 э, дней до какой-то ракеты фиг знает, что это за дичь вот наш ивентовский ворлд мы его заходим сюда и вот тут есть у нас яйцо за робоксы, яйцо за 1,5 декс декстиллионов и яйцо за 10 триллионов. Кто не так сильно прокачан, открываете вот это яйцо, кто вообще как я, вот у меня декстиллионы, да. Можете открывать это, так я уже выбил вот это вот легендарного, вот такие у него статы 22, 6, 26 миллиардов. И вот такого вот редкого бани можно сделать 37,8 миллиардов, вот такие вот есть эпики. 50 дуал, вот у меня одного не хватает, да, чтобы сделать экзотику. Дальше, получается... нет, не экзотику, а золотой, вот. Дальше у нас э, новой локации, как видите, нету, вот, кроме стимпанка, и вот, я еще не открыл пока хел, да. Новые ауры, давайте посмотрим, новые ауры добавили, сейчас посмотрю. Нет, новые ауры не добавили. Э, значит... Чё у нас по апгрейдам, да? Апгрейды. Ну, апгрейды, да, тут ну, я уже прокачал. Вот это вот надо до конца вкачать. Это тоже надо как-то как -то займусь фармом. Фарма гемов, да, и там зафарм. Так, давайте посмотрим эти, этот геймпасс, она автокрафт. Вот, автокрафт можно вот купить в подарок, да, можно, можно... Кто хочет, чтобы я купил автокрафт, можете мне скинуть робоксы точнее мою группа скоро будет там в группе можно мне купить мою футболочку скоро я ее тоже сделаю в клер так вот такой у нас ивент получился также также нового чества вообще не добавили то есть э, ничего абсолютно не добавили смотрите в зельях давайте посмотрим что чего... нет новые зели тоже не добавили также я хотел показать вам еще кое-что. Я ж сегодня, когда крутил колесо, мне выпала одна. И вчера такая же, вот, Теневой Дракон. Кто хочет купить, пишите в комментариях продам за. Не знаю, за что. За какого-то поэта. Вы мне что-то предложите за вот, такой вот апдетик у нас маленький получился, кому понравилось видосик, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока-пока!